Друзья, всем привет! Это канал Вероника США, канал, на котором я рассказываю о жизни иммигрантов в Америке и об иммиграции в Америку. И я в первую очередь хочу поблагодарить всех-всех-всех людей, которые комментируют мои видео. Я вам хочу сказать, это очень ценно. Даже если на видео просмотров 50 и на них 30 комментариев, это, наверное, самое классное, что может быть. Все, кто комментировал, уже, наверное, видели, что я всегда отвечаю на ваши комментарии. Если я этого не делаю по каким-то причинам, но ну, сделайте скидку, у меня двое детей, работа, домашнее, хозяйство, ну и, короче, куча всего остального, чем живет обычный нормальный человек. А теперь поехали к теме выпуска. Сегодня мы будем говорить, можно ли эмигрировать в США с 50 долларами. Вот видите, у меня вот такую купюру в руках. Да, я вам расскажу про семью, которая иммигрировала в Америку, имея 50 долларов в кармане. И как она здесь выжила, и как она сегодня здесь живет. Очень многие люди спрашивают меня, а почему вы не рассказываете свою историю, и как вы сюда иммигрировали, и с каким количеством денег. Ребята, это неправда. Я уже отвечала на этот вопрос в каком-то из видео. Мы переехали сюда, у нас было около 40 тысяч долларов. Переехали в Пенсильванию, потому что пообщались с человеком, который нам просто посоветовал сюда ехать, не ехать в Нью-Йорк. И ну как бы вот, вот поэтому мы здесь. Много 36 там, или 38 тысяч долларов, я уже не помню а, за прошествием времени. Много это или мало, я не знаю. Я вам хочу сказать, что для семьи с двумя детьми мало. Мало. Для того, чтобы быстро стартануть – нормально, а для того, чтобы иметь возможность здесь какое-то время адаптироваться – это абсолютно недостаточная сумма денег, поверьте мне. Но у каждого своя судьба, у каждого свои возможности, и сколько у вас денег есть на родине, сколько вы можете вложить в свою миграцию это, – ну, это только ваши личные возможности. Поэтому именно сегодня я вам расскажу, как эмигрировали люди с 50 долларами. Эту семью я знаю лично, я с ними общалась. Это семья из Узбекистана, они оба узбеки. Они переехали сюда, наверное, в 2015 или 2014 году, имея 50 долларов в кармане. Что им помогло и как они здесь выжили? Ну, во-первых, давайте... вот Поговорим про состав семьи. Их было двое взрослых, двое маленьких детей. Выжили они здесь благодаря тому, что здесь большая узбекская диаспора. Вот у нас конкретно в нордести Филадельфии и в окружностях его. Это большая узбекская диаспора, которая им помогала. Что такое им помогало? Их встретили в JFK, им сняли жилье, им привозили ежедневно продукты, им помогли с работой. Причем, заметьте, эти ребята приехали сюда по туристическим визам. И только потом они получали разрешение на работу. А это очень сложно, во-первых, это очень затратно, во-вторых. А в-третьих, я вам хочу сказать, что когда ты идешь на такой шаг, это не приехать по грин-картам, понимаете? Вот мы приехали сюда, имея грин-карт, а они приехали сюда вообще туристами, то есть для них любая официальная работа должна была быть закрыта. В Первое время больше работала она, она или убирала помещение, или ухаживала за пожилыми людьми. Ну, в общем-то, у нее была такая возможность и какие. Те деньги, которые она зарабатывала, зарабатывала она. Потом он уже сдал на CDL права, что здесь делают очень многие мигранты. Если вы смотрите блогеров, очень многие из них именно дальнобойщики. Русскоязычные мигранты, которые переехали сюда из России или бывших стран, бывших республик Советского Союза. И теперь он уже зарабатывает деньги. И им на все хватает. И сейчас они уже родили третьего ребенка. К чему я это рассказываю? Вот вы спросите меня, а возможно такое чудо для русского человека? Как я вам хочу честно ответить на этот вопрос, я не знаю. Мы никогда не пользовались помощью диаспоры. Мы переехали сразу, такой немножко отдаленный от русской общины, русскоязычной общины городок, потому что мы хотели побыстрее влиться именно в эту среду. Но, э, возможно, помощь, я думаю, да. Я общалась с двумя девочками, которые мне рассказывали, что им очень много там и украинцы помогали. Я слышала истории от людей, которые рассказывали, да украинцы вообще нам не помогали, причем сами украинцы, нам помогали русские. Я слышала, Такие случаи есть, когда люди кому-то помогают. Мы с этой помощью не столкнулись, поэтому говорить мне об этом было бы э, вам сейчас соврать. Но я опять же хочу сказать, что любая помощь э, несет за собой фидбэк, то есть э, не фидбэк, а отдачу. То есть когда тебе помогают, они рассчитывают, что и вы впоследствии будете им помогать. Ну, или хотя бы будете частью а, вот этой вот общины, которая вот сегодня вы, ваша семья приехала, мы вас кормим, поем, обустраиваем, одеваем и так далее. Завтра другие приехали, а вы уже начали зарабатывать какие-то деньги, то есть вы будете что-то вкладывать в этих людей. И так вот, вот так вот эта цепочка. Наверное, это очень хорошо, я вам хочу сказать. Это а, для людей, которые иммигрируют, очень важно и... В каких-то случаях даже необходимо, но, опять же, все зависит от того, насколько ты готов отплатить потом. Ну, то есть, если ты хочешь быть независимым и не общаться впоследствии с вот всей, всей этой узбекской общиной, к примеру, я думаю, что они, в принципе, очень бы сильно обиделись, вот эта община. Поэтому всегда, когда вам дают какую-то помощь, от вас ждут помощи в ответ. Но то, что я здесь вижу, знаете, я же состою в русскоязычных форумах на Фейсбуке здесь, и у меня волосы мои седые сидят больше, потому что то, что я читаю повергает в ужас к примеру к примеру девушка пишет я переехала по туристической визе приехала сюда но я беременна подскажите как лучше всего там как родить как что-то сделать и вместо помощи начинаются говно в комментариях, когда люди пишут «Вот, вы сюда приехали по туристическим визам, мы за вас всех тут должны платить, мы тут официально работаем» и так далее и тому подобное. Но это как бы вот свои же и пишут, понимаете, чужих не надо, трудностей в эмиграции не надо, сожрут свои же. Но мне так понравилось, один парень написал, вы знаете, девушка, я там... 22 дня работаю в месяц с дальнобойщиком, и я буду счастлив, если мои налоги пойдут именно на ваши роды. Ну, то есть как-то постарался поддержать, что зачастую человеку, находящемуся в, трудных, в трудном положении, необходимо. Я вообще не вижу сплоченности у русских и, наверное, у нерелигиозных украинцев объясню почему потому что вот я как-то мне не знаю ну как-то или так повезло сталкиваться с людьми или просто мне не повезло но я знаете не видела никакой ну как то у меня никогда не было здесь какой-то помощи наоборот вот всех такое впечатление что если у тебя что-то получается и если у тебя что-то хорошо то люди наоборот тебя почему-то начинают не любить. Первый вопрос, когда вы встречаетесь, если вы кого-то не видите долго, а где ты работаешь? Чувак, да тебе не на плевать я работаю. А что ты делаешь? Откупил а ли ты дом? А купила ли ты дом? Блин. Понимаете, вот не нужно, чтобы у тебя было все хорошо, лишь бы у соседа все было плохо. Вот какая-то вот такая вот есть черта у русских, я не понимаю. Надо там не помочь, понимаете. И вот э, я общалась с парнем, который сюда переехал студентам. который сюда переехал студентам и не очень легкий у него был путь здесь, но у них была такая какая-то вот, э, компания этих же студентов там, из Литвы, Латвии, Белоруссии, Украины, России, и они все друг друга support, very, э, как бы помогали друг другу, очень поддерживали, то есть вплоть до того, что один там устроился в казино, сразу там 50, 50 его друзей, вот всех-всех-всех подтягивает. Я вот этого здесь не видела. Наоборот, какая-то все время зависть. И, не дай бог у тебя как-то хорошо. Или мне так просто не повезло. Я допускаю. это Наши блоги, это все с, очень субъективно. Но это то, что я наблюдаю. Поэтому вам об этом рассказываю. А единственное, из этой всей череды выбиваются белорусы. Коев здесь тоже много. Не только украинцев. Это вообще какие-то люди. Такое впечатление, что им... Выключили программу навязывания ненависти к русским, к украинцам. Вот как у нас ежедневное там зомбирование, что у украинцы они такие сволота, там ля-ля-то, поля, как и у украинцев. Вот национализм и это все есть. Вот не надо говорить, что этого нет. Вот такая скрытая агрессия, скрытая ненависть друг к другу, у белорусов этого нет. Если тебе нужно помочь, они помогут, если тебе э, надо кому-то обратиться то я несколько видела белорусских семей, не одну, то есть, понимаете, если бы это был один единичный случай, к примеру, мои моей лучшей подруги здесь, белорусские, можно сказать, это очень субъективно, но я видела несколько таких семей, которые всегда готовы прийти на помощь, поддержать и которые тебе не зададут первый вопрос, ну где ты, раб где ты работаешь, а где твой муж работает, а что у вас там и как, то есть, Понимаете, вот это действительно люди, которые помогают. Кому надо сказать за это спасибо? Не знаю. Не знаю. Но так вот, если вам в эмиграции когда-то понадобится помощь, я бы советовала ее искать у белорусов. Ну вот как бы я вот это хочу вам, хотела вам рассказать, ребята, я знаю, что меня смотрят из разных стран, из Америки в том числе, я знаю, что очень многие, кто сейчас живет в России, когда-то жили в Америке, или люди переехали из каких-то бывших союзных республик в Россию, напишите, как вот, свои наблюдения, вы получали помощь от людей вашей же национальности в эмиграции или при переезде, ну или, к примеру, вы переехали из Сахалина в Ростов? Помогали ли вам люди адаптироваться, чувствовали ли вы от них поддержку. Еще раз скажу комментарии – это самое клевое на ютубе, что есть. Вот. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, мне очень интересно. Все, ребята, пока-пока. Это была Вероника в США. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх или вниз. Ну и до следующего видео.